Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на эфире. У нас сегодня очень интересный эфир, которого я же сама ждала с нетерпением. Я вдруг себе задала вопрос, почему я раньше этого не делала. Так, сейчас у нас сегодня очень интересный год которая похудела на матрице стройности на 30 килограмм при помощи матрицы стройности, да, с разными. С разными. Привет, Лена. Привет, привет. привет. Боже мой, я смотрю на твои фотографии, которые были дома. Я вообще, когда читала твое сообщение и когда перечитывала, потому что когда я даю в публикацию в маркетинговый отдел, мне потом еще раз вычитанный текст, проверенный, высылают. В общем, я каждый раз, когда читала, я плакала. Вот реально, я просто у меня слезы текли. Я думаю, блин, какой крутой путь ты проделала. <къем> и, и у меня, у меня к тебе тоже есть вопросы. Кроме вопросов от наших читателей, от наших слушателей, у меня тоже есть вопросы к тебе. Мне самой интересно. Давай. Скажи, пожалуйста, как... Ты попала вообще на матрицу стройности? А, с чего начало? Да, я, э, я попала сначала на другой марафон, который вы проводите совместно с э, другим автором. О, да, <с <с целый, да. <с И э, я не знаю, чего меня черт дернул. Кстати, меня спросила подруга. Я сказала, что нет, мне совершенно не понравился тот марафон, который проводит этот человек самостоятельно. Я подумала, Господи, что за кошмар? И сказала, что я больше не пойду ни на какие марафоны, и что это вообще какая-то затея непонятная. На что мне подруга сказала, почему ты так сопротивляешься, наверняка тебе нужно подумать об этом. И я подумала, действительно, чё я так сопротивляюсь? И пошла на второй, там оказались вы, и у меня возник вопрос, а зачем там в принципе был предыдущий человек? я заинтересовалась, обратилась, пошла на вашу страничку в Инстаграм, увидела, что у вас, оказывается, есть другие замечательные тренинги, а еще есть прекрасная возможность посмотреть бесплатные уроки. И на тот момент меня очень интересовала тема похудения, потому что для меня это был болезненный вопрос. И тут, о чудо, я вижу вот такой тренинг. Посмотрела я бесплатную неделю. У меня это очень, я причем дважды ее посмотрела. Первый раз я как-то э, засомневалась. Причем засомневалась, потому что вы сами говорите, что возможно, вам будет достаточно этой первой недели, только а, ну, вдруг мне будет ее достаточно. Okay. Ну, что то как-то мне не было достаточно. И вот я пошла на матрицу уже на полный курс на три месяца. И okay. бываю в большом счастье от этого. — Подожди, подожди! Ты же ты там писала, что у тебя был, был откат, был, да. ты опять поправилась. И скажи, пожалуйста, ты поняла, от чего ты поправляешься? Вот самый да. главный вопрос, да? да, да, Рассказывай. да, да. Ты можешь да. это озвучить? Да? Да, я могу это. Озвучить. Я. Дело в том, что почему я повторила эту матрицу, почему прошла заново этот весь путь. Если бы у меня не было вообще никакого результата, то, наверное, я бы этого и не сделала. Но прикол в том, что во время матрицы мы с Оксаной все-таки докопались до той вот говняши, которая сидела внутри меня. Это было не одно что-то конкретное, я читала комментарии вопросов, и часто повторяется вопрос, что было триггером, что было триггером, да не было какой-то конкретной причины, это была совокупность целого ряда причин, но когда ты находил одну, там всплывала другая, третья, четвертая, и получилось, что матрица для меня закончилась вот на середине вот этого эмоционального самокомпания. Mm -hmm. Поэтому я вернулась и проделала этот путь заново. Потому что я поняла, что она-то она все равно работает. Первый же месяц сработал, и я действительно mm -hmm. там хавала прям, как не в себя. Вот, поэтому и вернулась к этому. Основная причина была у меня, у меня в том, что я потерялась. Я э, исполняла одну роль в жизни сначала. Я жила в другой стране, э, была совершенно в другой профессии. В какой-то момент я поняла, что та профессия, которой я занимаюсь здесь, причем это был собственный бизнес, по идее это должно было приносить радость, и оно даже какое-то время приносило радость. А потом оно перестало нравиться категорически, и я все на инерции, на какой-то старалась выжать из этого какие-то позитивные эмоции. Оно даже стало приносить, что самое удивительное, больший доход, и я стала несчастнее. И в итоге у меня начались целый, целый комплекс проблем со здоровьем вообще по разным сферам. И все, и я начала это все благополучно заедать еще сверху. Вот. вот. Я говорю о том, что лишний вес от лишней еды. Да. Как человек, который прошел этот путь, можешь ли ты это подтвердить или опровергнуть, или. И ну, вообще, э, основы принципа матрицы соответствуют ли действительности тогда, когда я об этом заявляю? Да, абсолютно на сто процентов. Более того, э, я же не только смотрела только матрицу, и все, больше никуда mm -hmm. ничего нигде не глядела. для того, чтобы похудеть, обязательно нужна насмотренность, как и в любом процессе. Ты должен окружать себя той информацией, которая соответствует твоему, вернее, бл благоприятствует твоему процессу похудения. И были другие какие-то книги, какие-то короткие там ролики на YouTube, других людей, которые худели, с которыми я себя сравнивала, вообще-то почем зря, но это другая тема. Суть в том, что из того, что выяснила я, что теория калорий, вот это вот самая пресловутая, она на самом деле это не доказана абсолютно. И нет доказательств, примеру, что если ты будешь есть определенное количество калорий, ты будешь худеть. Более того, на практике после матрицы я хочу поучаствовать в каком-нибудь биохимическом эксперименте после этого. Потому что на практике после матрицы я могу подтвердить, что в те моменты, когда, по идее, я должна была поправляться, если следовать теории калорий, я худела. И наоборот, я могла поправляться. От того, что я съела помидор в то время, когда я не была голодна, хотя чего такого это же помидор. Вот, так что слезы на глаза, слезы на глаза, потому что я всегда приводила этот пример еще, когда очно проводила в Одессе эти, этот тренинг, я всегда говорила, что кабачок без соли, без непожаренный, а? там вареный, который там очень низкокалорийный, даст вам, вы, вы от него поправитесь, если вы его съедите не тогда, когда хотите, а? если вы его не хотите и так далее. То есть именно так. А, там был вопрос по поводу того, что придерживаешься ли ты теперь какой-то диеты, ну или что-то типа этого. Пришла ли ты какому-то рациону, который... Тебе сейчас вот, ну, как, как, подходит? Нет. Я вчера не могла заснуть до двух ночи, потому что я читала все комментарии, мне уже хотелось... Нет, ребята, нет! нет. <сíck> <сíck> а, вот было, были такие вопросы, занимаюсь ли я спортом, ну, спорт, ладно. А, какой у меня, да, рацион, что я ем? Что я ем, был вопрос. Какая разница, что я ем? Потому что... Э, мы все разные. Я сейчас приведу такой пример, который у меня вчера всплыл. Есть такая замечательная передача «Мир наизнанку» с украинским да. телеведущим. Да. Я ее жизнь, да, смотрю я смотрю Да, и года два или три назад э, ведущий э, поднимался на один из семитысячников где-то в, в Гималаях. И э, суть была в том, что есть такая народность Шерпы которые помогают альпинистам сбираться, они несут их все пожитки, все их снаряжение, еду, воду и так далее, кислородные баллоны. То есть альпинисты, можно сказать условно, идут на легке, то есть у них рюкзаки практически пустые. При этом то, что происходит с их организмами, это, конечно, катастрофа. У них высыхает нафиг вся слизистая носа, у них постоянно идет кровище, они блюют, их крючит, пучит, дрючит по всякому. У них начинается отек легких, они еле-еле доползают до этой вершины, и как раз в этой передаче, значит, доходит ведущий до вершины, а там сидит шерпа и курит в этот момент. Я не видела этот. Потому этот, этот... что оказывается, у этой народности есть генетическая э, горная адаптация. Э, mm -hmm. У них в крови большее количество, больше объем плазмы, за счет чего их кровь более жидкая. Она не становится вязкой при поднятии э, высоко в горы. Mm -hmm. И они отличаются физиологически от европейцев. Вот настолько мы разные. Мы генетически разные, у нас разные мама с папой, у нас разная социальная среда, в которой мы росли вообще, мы, нет вообще ни одного человека похожего. Какая бы это ни была стандартная фраза, что мы все такие индивидуальности, но это факт на генетическом уровне, поэтому та еда, которая принимается мной в определенные часы, она вообще ничего общего не имеет с вами. Поэтому этот вопрос изначально он не имеет смысла. Даже если я вам расскажу, что я ем, и во сколько я ем, и в каком количестве, это вообще никак вам не поможет. Лена, ты мне так напоминаешь сейчас меня. Когда я... Когда я поняла все эти вещи, понимаешь, я же, я же тоже была с лишним да. весом. И у меня были точно такие же открытия, я бегала с вот такими вот глазами. И когда я видела человека, ну там, около ста килограмм, я хотела схватить его за руки и рассказать, что похудеть – это так просто. Да. Есть ли у тебя такое желание, как ты себя чувствуешь, и а, ну, вот это вот... Желание рассказать о том, Не... как это... Как это добро! Считать, да. <смех> Ой, это прям вообще. Поначалу, поначалу. Ну, конечно же, то, что я написала, это была правда. Меня спросил вообще каждый человек, которого я знаю, который видел <смех> меня в двух разных весовых <смех> категориях. Меня спросил каждый, как я это сделала, и я, конечно же, ну от всей души в деталях рассказывала, я всем скинула ссылки на матрицу стройности бесплатную неделю, угадайте, какое количество человек пошло на эту справку, вообще ноль. Потому что, когда я начинала рассказывать, что, ребят, вот волшебной таблетки, ее нет. Вот нет ее, нет этого щелчка. Вот если бы он был, да блин, я не знаю, сколько бы стол такой марафон, миллиарды, наверное. Но его нет. Весь марафон, вся ваша деятельность во время него, после него, это и есть волшебная таблетка. Каждая составляющая, каждый компонент в этом является частью всего этого механизма. Убрать какой-то один из них не сработает следующая цепочка. Я даже приведу пример: есть один, одно упражнение, которое уже есть в, платной, в платном э, варианте, которое мне совершенно показалось ну, абсурдным на тот момент выполнения. И оно мне вызвало просто капитальное сопротивление. Я была просто зла... да нахрена вообще это наше задание. И я его сделала все равно. Потому что нужно делать все задания, хоть как, но делать. И в итоге я, в общем, распсиховалась, короче, подумала, что нет, это какая-то фигня. И в конце, в конце концов, спустя три месяца оно выстрелило для меня. Оно сработало для меня вот с таким затормозом, с задержкой. И поэтому я не могу сказать, что есть какой-то конкретный рычаг. Нет, все вместе это рычаг. После... Супер! Да, Теперь я людям так. ничего не рекомендую, кстати. После вот этого опыта mm -hmm. <laughs> я подумала, ну, окей. Okay. Если ко мне кто-то сам придет и попросит, скажет, скажи мне, пожалуйста, как это, помоги, то тогда да, но так нет. Да, совершенно верно. <laughs> Супер! А, вот, знаешь, там тоже были комментарии по поводу того, я не похудела, я мне матрица не помогла, или там, ну, похожие вопросы. И был вопрос по поводу «Анна, как вы относитесь к тому, что когда люди не худеют?» да, или там, «Как относятся к этому кураторы?» Я тут хочу сказать, и я попрошу, конечно, твоей поддержки в этом, но если оно соответствует твоему представлению о работе, у нас у психотерапевтов есть Такая, это не то, чтобы не гласное, это прямо гласное правило, и мы об этом говорим, но это не всегда доходит до слушателя, что моя ответственность в том, что я говорю а ответственность слушателя в том, что он слышит, что он делает, как он реагирует, и ответственность за результат полностью лежит на человеке, который приходит на терапию. Это и касается абсолютно всего, начиная от личной терапии и заканчивая э, марафоном. Согласна да. ли ты да. утверждением? <свят> <свят> И тут я хочу... То есть я считаю, мне там говорят, Анна, вы волшебница. Я никогда не волшебница. Я собрала знания, я их передаю, а ваша задача их взять. Волшебники вы, тогда, когда вы худеете. И я в связи с этим хочу тебя спросить, какой тренинг все-таки был раньше? Матрица автор. или автор? Потому что ты сказал, автор. автор раньше был, да? Я считаю, что его нужно делать обязательно перед прохождением матрицы. И я тоже так считаю. Но ну, видишь, вот не каждый человек понимает, что автор необходим. И в связи с этим мне тоже очень интересно, какие ты колонки добавила из автора, да, что ты там убрала, как ты э, изменила дневник питания. Я не делаю из этого mm -hmm. секрет, да, поэтому мне интересно, что ты там убрала, что ты там добавила. — Да, они как-то убрались сами собой, я то есть, даже mm -hmm. не специально там их как-то разделяла, просто я поняла в какой-то момент, что я вообще не заполняю вот, эти, там, вот эту колонку про количество, mm -hmm. я перестала писать пол помидора, вот это вот все. Что в какой-то момент, что, но ну, это же вообще нафиг не надо. Это, же для... это нужно в самом начале для того, чтобы отследить действительно, сколько ты лопаешь, потому что есть еще э, предвзятое отношение к себе, когда тебе кажется, что ты ешь мало, да. но ну, на самом деле да. там пол ведра уже нет. Вот для этого нужно вначале, а потом, когда этот процесс уже становится на лыжи, она уже теряет смысл, потому что основная это причина в последней колонке, почему я ем это, почему и что я от этого чувствую. И вот я, собственно, заполняла время, я писала угу. уже только время, что я поела, ну факт того, что поела угу. там или выпила, писала э, голодная я или не голодная. И вот, собственно, третий у меня был вот такие поэмы там просто. И, кстати, я сразу пока про поэмы хочу помнить, как при памяти для тех, кто пойдет на Матрицу или для тех, кто уже был на Матрице, обязательно пишите своему куратору, потому что если вы будете отмалчиваться, и есть такая категория людей, которые стесняются, тогда вам это, это не поможет просто. Если вы будете молчать, куратор не будет знать, чего вам делать-то, какие вопросы вам задавать. Задача куратора — не выкапывайте из вас это все. Задача куратора направить вас. Но если вы не будете говорить, что вас беспокоит, он не будет знать. Он не экстрасенс. К сожалению, пока что... Не экстрасенс. Будем очень дорого брать, когда мы вам дадим. Я писала Оксане реально вот такие поэмы. Я даже специально приготовила, нашла свои дневники. Вот это все у меня складницы. Вот этот труд. Да, вот это, вот это, Я, понимаю, я это даже специально не выкидываю, потому что мне интересно почитать это будет, я вот не прикасалась к этому два года, мне интересно это почитать, что там вообще происходит, потому что там был такой вообще коллапс. Но я писала вот по, не знаю, по 6-8 в день страниц, и отправляла их Оксане, и она их читала, потому что... Она, я, это было, может, было понять по ее вопросам, которые она прям выискивала, вот где-то там между текстом, и все. Ну, и конечно, потом, конечно... конечно. Мы все читаем. Мы все читаем, это все труд. И я хочу сказать, что мы всегда болеем за своих клиентов, да, за своих слушателей, и очень сильно переживаем, и очень хотим, чтобы вы похудели, чтобы Конечно. у вас все получилось, да, но вот тут вот есть другая сторона. Спрашивают, как реагируют куратор, если что-то не получается, мы никак не реагируем, потому что если вдруг терапевт, это вот на будущее людям, тем, кто входит в терапию или собирается, если терапевт после долгого вашего молчания напишет вам и спросит, как у вас дела, или позвонит. Бегите от этого терапевта. То есть мы, да, люди, помогающие профессии, но мы ни в коем случае не должны брать за руки и вытягивать. Это уже ваша жизнь, ваша ответственность. Да, и конечно, там... да, супер. Да, Извините, да. я не знаю, кстати, на, вы, на ты до сих на пор. Нати, да. да на извини, ты, перебью. Я хотела по поводу сказать ответственности еще немного. У меня был разный опыт общения и с психиатрами, и с психологами. Причем у меня был как и позитивный опыт, так и прям вообще негативный опыт. О, э, вот. Да. Основной совет, если вам не подходит общение с вашим психиатром или психологом, меняйте его. Не бойтесь поменять его, потому что у многих людей впечатление складывается потом после этого негативное, они вообще боятся потом куда-то идти, меняйте, это такая же профессия, и там в ней есть и специалисты, и есть в ней просто безграмотные люди. Это первое. И второе, на мой первый, кстати, сеанс к психиатру я ходила, хотя там нужен был на самом деле психолог, он мне дал задание, задание мне не понравилось, я решила его не делать. На следующее задание, когда пришло, он мне сказал, Лена, если ты думаешь, что ты заплатила деньги, теперь давай лечи меня, это здесь так не работает. Ты должна выполнять эти задания. Поэтому, если вы думаете, что вы пришли на марафон, на тренинг офлайн, на встречу, заплатили деньги и теперь все можно сидеть и ждать, когда у вас будут скидываться килограммчики, нет, такое не произойдет. Да, супер. Именно так, твоя полностью, твоя заслуга. Там было очень много интересных вопросов. Я думала, и это надо, и это надо. Да. Так вот, э, э, буду вот все, что, да. что задавали, <свят> подряд. Думала ли ты, что получишь такой результат, когда заходила на матрицу? И, и да, нет. и нет. Да, и нет, потому что, во-первых, я уже проходила автора. У меня был результат уже там, поэтому я уже была настроена на то, что ну должно сработать обязательно, как так. Оно не может не сработать. Но понятное дело, что логически я понимала, что 33 килограмма, которые я себе вот запрограммировала, я не успею просто физиологически за 3 месяца сбросить, это я понимала. Но у меня было ожидание, ну, десяточку, я думаю, сейчас 10 килограмм у меня уйдет. Так что и да, и нет, да. В целом, да. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, несмотря на то, что э, мы поговорили о том, что все люди разные, э, занимаешься ли ты сейчас спортом, делаешь ли ты массажи, потянулась ли у тебя кожа, вот эти вот все вопросы, которые беспокоят, как у тебя это проходит? И как раз таки из-за того, что я худела очень медленно, кожа у меня самоестественным образом нормально все подтянулось, то есть ничего никаких весючек ничего у меня не осталось, все окей в этом плане. И, и кстати это плюс медленного похудения, потому что резкое похудение обязательно вызовет вас вот это вот все, что пышки да. с панией и -ля, ля А по поводу спорта это вообще не мое. Я просто, просто в одном кубе, да? я просто не люблю рутинность вообще ни в чем. Меня это настолько выбивает. Потому что для меня, например, даже матрица, несмотря на то, что ты делаешь регулярные действия каждый день, не была рутиной. Она для меня была творческим процессом, потому что я каждый день не знала, что из меня вытащится. для меня всегда был сюрприз. Ходить в тренажерный зал. Я думаю, чтобы там что-то накачать, вот это вообще не про меня. А найти какой-то спорт, который бы мне прям воодушевлял меня, я думала, что не смогу. Сейчас, мне кажется, я его нашла. И уже раз в пять, наверное, ходила. Но он проблема в том, что находится в другом городе. Я живу в Лондоне, это находится в другом городе. В общем, между нами полтора часа езды. А спорт это полеты в аэротрубе. Ух ты! Да. Прямо огонь, да. очень интересно. Даже да. я заинтересовалась, надо поискать да. в тех городах, где я бываю. А я сейчас пошла, была на трех тренировках флай-йога. Очень интересно для меня. Ну и, конечно, я Класс. верна с ней тренеру, которая ходит вокруг меня, и мы с ней занимаемся. Класс! Да. Так, эм... Скажи, пожалуйста, какой марафон больше отвечает запросу научиться любить себя? Я не могу сделать выбор mm. между автором. Mm. Mm. Mm. Mm. Я тоже. Mm. <laughs> они так хитро распределены задания в них, что я думаю, они оба. Но ну, может быть, в большей степени все-таки автор для меня. Mm. Mm. Основы, основы закладывает. Там есть одно прям такое классное упражнение, ну, которое... Который... интересно какое. Пример про собаку. Вот меня он тогда поразил, что была да, женщина, которая... Женщина, девушка... Э которую укусила собака какого-то там соседа, да, засранца. Да, да. И получилась вся история, что вроде бы как бы она жертва, а в итоге она еще осталась виноватой, и в суд даже, да. по-моему, ее потащили. Да, да, да, да, и вот на основе ты... этой истории, упражнения, которое было, что в... особенно фраза в конце, что я буду делать по-другому, для меня оно прям сработало гениальным образом. Вот оно mm -hmm. у меня такое заложила базу. То есть пересмотреть ту же самую э, прошлое упражнение заключается в том, что вы должны посмотреть на э, ситуацию, которая с вами уже произошла, и посмотреть, а как бы по-другому вы себе ее могли, как бы вы по-другому смогли отреагировать на нее. Вот. Вот. Да, это одно из моих любимых упражнений, я согласна, оно очень сильно. Это тренировка. Но мы сегодня не про автора, мы сегодня про матрицу. Да. Так. Тут скорее ко мне вопрос, получится ли такой результат, когда тебе за 50 и метаболизм уже никакой? Получится. Я там было несколько таких вопросов. и Я еще раз повторюсь: лишний вес от лишней еды. На матрице стройности вы учитесь, ваш организм учится вам подсказать, какая еда является лишней. Вот и все. И это Распространенное заблуждение, что метаболизм никакой, безусловно метаболизм за замедляется, безусловно надо есть просто меньше еды или другой еды, и тогда Можно... все восстанавливается. Я даже выписала этот комментарий, кстати, потому что во-первых, меня здесь смутило кое-что в самом комментарии, в самой постановке вопроса. И это очень важно, потому что для меня это как раз-таки явилось тем самым, ну, можно сказать, полутриггером, который вот поставил все на свои места уже потом в серединке. Если комментарий сам прочитать, здесь два предложения стоят, которые противоречат друг другу рядом. То есть здесь человек пишет, не помогают ни диеты, ни спорт, ничего раздельно логами написано. И дальше, я, конечно, себе и такой нравлюсь. Ребят, как так может быть? Если вы себе нравитесь, вы не ищете диет, вы не мучаете себя, вы себе нравитесь, Все. точка. Если же, то есть здесь лукавство идет момент, и вот его нужно как раз-таки и проработать, и посмотреть. Когда я себя стала ловить на таких моментах после Матрицы, тогда я поняла, что, оказывается, я ни хрена не разрешала себе есть то, что я хочу. У меня мурашки побежали конями просто. Я с тобой полностью согласна. И там был вопрос: как вернуть мотивацию, что делать, если я все умом понимаю, но не делаю, и так далее. Я считаю, что если у вас вот, то есть вы теоретическую часть выучили, как говорится, но практически не переходите, это означает, что у вас действительно недостаток мотивации. И это действительно означает то, что вы нечестны с собой, и в этом случае поможет либо автор жизни только по честному работа, либо э, лично психотерапия. То есть вот пойти и действительно копаться, почему вы этого, почему вы хотите похудеть, почему вы не хотите худеть, какие есть скрытые выгоды и так далее, потому что во всяких таких вещах, когда не хочется делать какие-то усилия, очень много э, скрытых выгод. Так. Как, как отпустить маниакальную идею с похудением? Как отпустить маниакальную идею с похудением? Я, когда готовилась к эфиру, я э, использовала фразу «зацикленность на еде». Но мани, маниакальная зависимость от еды, это даже лучше описывает то состояние, да. которое есть у людей, Которые, вообще, в принципе, вот страдают от лишнего веса. Причем, это не значит, что человек постоянно хочет есть, он постоянно думает о еде, он считает еду, он думает, когда он поел он планирует себе расписание. И это то же, самое, то же самое происходило со мной после окончания матрицы. И так я и поняла, что я себе это и пёс двоём. Потому что на самом деле я постоянно была в этом процессе. У меня, блин, и когда это закончилось, я прям выдохну, и я подумала, ой, сколько много свободного времени-то в голове остается, если а я просто... её 90% моего времени и энергии мыслительного процесса уходила на вот эту всю лабуду про еду. Я, э, как это сделать? Вот, писать себе дневники, находить эти несостыковки, только через вот такие упражнения, либо через, опять-таки, да, личную психотерапию. Просто для меня так сработало идеально, что, во-первых, я люблю писать, и, и просто с автора я поняла, что а -а -а, это любовь к этому упражнению и все, то есть я как начала писать, так я и пишу постоянно теперь и э, когда ты выписываешь все свои мысли на бумагу опять-таки, как я вот пример с этим комментарием приводила ты можешь визуально посмотреть что вот они несостыковки вот два слова, которые друг другу противоречат, потому что одно дело когда ты это вслух произносишь а ты сказала, но улетела если ты находишься на личной терапии, то твой психотерапевт тебе покажет эти несостыковки. А здесь ты можешь это увидеть самостоятельно. Но для, для кого-то может не сработать это упражнение, потому что просто человек не любит писать, я не знаю. Да, именно поэтому я говорю, что будьте готовы к тому, что придется писать, придется писать много, и это обязательное условие, действительно, и никуда от этого не денешься, что поделать. А нам это все читать, да. но по-другому так не будет. Так как, как отреагировали близкие? Я думаю, что близкие, как отреагировали близкие? Ты знаешь, мне моя бабушка царство небесное, э, говорила: я приходила от ней, она говорила: как ты хорошо выглядишь, какая ты молодец, ну ты такая худая, — Как реагировали близкие? — Вот приблизительно так же, только последнее слово было другим. <свят> <свят> — Ну нет, э, в целом как бы, они упоминали, то есть понятное дело, что у людей, во-первых, был шок, так как я э, живу в другой стране, я редко вижусь со своими близкими, ну редко это раз в год, это самое частое а соответственно с, с тем кругом людей которыми я вообще не, не состою в регулярной переписке они конечно были в шоке и это было не скрытно то есть что, ты даже привет привет какая-то большая и конечно это обижало но потому что это для тебя больная тема в тот момент это же просто я жирная вот это все начиналось безусловно Потом я уже как-то перестала на это все так резко реагировать, все-таки какое-то привыкание возникло от этой фразы. Но никто мне не говорил, тебе надо похудеть или там. То есть просто у людей было скорее под шок и удивление больше все, Дальше как-то этого ничего не шло. Кстати, был еще вопрос. Какие у меня были взаимоотношения с супругом, с мужем в этот момент. Mm -hmm. вот, и как он тоже реагировал на это, на все. У нас так получается, что мы одновременно с ним и, и, и толстеем, и худеем. Поэтому мы ли с ним просто два счастливых телекузика. Вот как-то так. Mm -hmm. Ну, хорошо, что так. Хорошо, что так. Потому что бывает по-всякому. Да, согласна. Лена, как перестать ей за компанию? Такой вопрос. Да, на самом как-то отпадает, опять-таки после терапии, после того, когда ты вот найдешь несостыковки, главная причина понять, почему ты хочешь худеть, да, то есть опять-таки возвращаясь к этой мотивации, без нее никуда. Ты должен понять, зачем тебе это нужно. И, и, и, соответственно, если у тебя не всегда был такой вес, да, то, ну, ты не родился, ну там, не знаю, с детства тебя перекамливали, твоя причина в том, что вот, неправильные привычки у тебя были в семье, поэтому ты и полненький. да. А если ты был худой, а потом шарах, и ты резко поправился, ну тут, естественно, нужно еще и найти причину, почему это произошло с тобой. То есть вот две причины. Когда вы их найдете, у вас эти варианты, как есть за компанию, у, тебя, у вас не будет этих вопросов, они отпадут сами собой. Конкретно на них не, не нужно не... фокусироваться. Не с того конца начинаете? Да. Это все симптомы. Нет. Есть за компанию. Это симптом болезни. Болезнь... Совершенно это... верно. Совершенно верно. Для меня тоже просто. Я думаю, мне кажется, что я понятно объясняю на матрице. Все как, как все работает, но почему-то все равно сталкиваюсь с непониманием. Но ничего, я считаю, что человек просто не созрел. И когда мне говорят Аня, я не понимаю, я говорю: подожди неделю там, или какое-то время и вернись еще раз к этому эфиру, еще раз к этому вопросу, попытайся услышать это другими ушами, другими глазами, особенно если ты этому э, сопротивляешься. Ты нашла причину, зачем тебе худеть? Да, но она оказалась ложной, вообще, это такое фиаско. <связь> <связь> <связь> в начале э, самого самого курса э, вас спросят написать разные причины вашей мотивации, ну и там какой, допустим, желаемый у вас вес. Ну вот у меня был вернуться к тому, который у меня был до всех этих злоключений. И мои мотивации, значит, заключались следующее. Надеть красивое платье а красиво вот идти по улице, чтобы на меня смотрели. Но, кстати, в этом и есть подвох, да, то есть вот и платье, и смотрели. В итоге я пришла к выводу, что единственная причина, которая мне нужна, почему я хочу худеть, чтобы получить одобрение окружающих. Хотя я была убеждена, что я такая супер суперуверенная, мне вообще не нужно ваше мнение, абсолютно вообще, нет-нет-нет. Но по факту на каждом этапе своей жизни оно мне было нужно просто в огромном количестве. Я его недополучила, я его жаждала любыми способами, с любых точек входа. И красивая, как мне казалось, внешность может этому поспособствовать. Я просто... Меня будут гладить по головке и говорить, какая ты молодец, как хорошо... И вот, кстати, сейчас, по сути дела, этот момент настал, да. Нет? спокойно от этого <с <с <с <с вообще ровно. Супер. Так, что, да. Осознание ситуации идет к изменениям. Вот я всегда об этом говорю. Как только вы понимаете истинную причину, как только вы признаетесь себе в тех вещах, которых не решали себе признаться, сразу же происходит да. освобождение. И оно волшебным образом начинает все работать по-другому. Так, так, так, так. Мотивация для похудения. Про чат-болталку можно скажу? Да, расскажи. Пока вы ищете вопрос. Ой, он меня доканал. Но я в какой-то момент думала, господи, на черта, вообще, этот ужаснейший чат-болталка для человека, который находится вот как раз-таки в маниакальной зависимости от потери веса, который постоянно думает о том, как он хочет похудеть, читать про успехи других людей невыносимо. Это было просто, да, вот так вот, слезы, это градус, это сейчас, конечно градусы. Это просто ужас. И когда я открывала этот долбанный чат, где народ радостно делился вот такими сообщениями на весь экран, как он уже за, за месяц или за два похудел там на 7 килограмм, на 10 килограмм. Ну, это что с фотографиями же сопровождалось до и после. Вот это, все да -да. это был просто... Это какой-то ад вообще одетский, потому что пол, большая половина складывается впечатление, что вообще все похудели, только ты один не похудел. Почему? Во-первых, большинство людей в чате, как и в любых других чатах, отмалчивалось. Была небольшая горсточка людей, у которых ничего, как им казалось, не получилось, и они скромненькие, где-то там по одной строчке предложения писали, ну что-то как-то у меня там вот не очень, там, может быть я 100 грамм сбросила, может 200, может 2 килограмма, а может быть я набрала 10, но ну, кто там считает. А те люди, у которых, которых результат был просто аховский, ну, конечно, им хотелось поделиться. И они строчили вот такие сообщения. И получалось, что вся эта лента была просто наполнена счастливыми единорогами и все вот это вот прекрасное. И ты один, такой лошара, у которого ни хрена не получается, ничего вообще не работает, ну что да, как такое вообще возможно? И в этот момент я открыла для себя, что я. Просто постоянно завидую людям во всем, и гноблю себя за то, что я завидую людям. И из-за этого всего я просто какой-то ком эмоциональный накручивался, вот просто такой действительно как чёрный слизистый шар, он мне представлялся вот этой зависти и чувства вины. И я себе разрешила завидовать. Боже. И это было такое облегчение, когда просто я выписывала «Как? Я вас всех ненавижу! Ура!» Но, конечно, все хорошо разрешилось, я никого не ненавижу больше из-за этой группы. Супер. Ты знаешь, вот это в очередной раз то, о чем я говорю, мне кажется, на каждом эфире, в каждом марафоне, везде, что честность да. Честность с тобой порождает результат. Да. То есть как только ты принимаешь свою теневую сторону, у тебя тут же раскрывается противоположная твоя светлая сторона. Вот и да, все. Самое главное, быть честным. Здорово. Ты говорила, что ты выбирала там другие, другие курсы по похудению. Давай так будем говорить. Мне интересно, что ты перепробовала. Если ты готова да, об этом да, да. говорить. И делали ты на диетах, как ты себя истязала, мне это все очень интересно. И почему ты в итоге выбрала все равно матрицу, почему ты остановилась на ней? Да значит, сначала это была очень здесь популярная методика, их два разных названия, суть одна и та же. Худеющие люди, короче говоря, и weight watchers есть еще. Мне кажется, на территории СНГ она тоже сейчас внедряется, я видела просто эти книги на русском языке, это книжечка, где суть заключалась в том, что вся еда была разделена по баллам, и тебе нужно было в день съедать определенное количество баллов. Ну, то есть даже самая теория калорий, ничего нового не придумано. Я попыталась посидеть на этой диете, но думаю, что как-то мне баллов-то не хватает. Я одним баллами не наедаюсь, мне нужно еще. В общем, это все кануло в лету. Я пошла, это заела благополучно, как сейчас помню, когда вкинула, два подряд съела бигмака в Макдональдсе. Вот просто назло тому, что у меня не получилось, я назло себе, на вот есть, получи фашист гранату. <как> После этого я, когда уже э, во всех этих соплях-слюнях находилась, смотрела передачу российского телевидения, одну очень известную, с зеленым шариком логотип. И там была такая передача, которую, мне кажется, нужно запретить вообще, как сейчас я понимаю, где какие-то просто наижучайшие психологи, звери предлагали людям ставили их в какие-то супер жесткие рамки, они были полными, у них какие-то были проблемы, они их оскорбляли, говорили там ты там ты шлюха, ты, ты живешь с едой, у тебя еда под подушкой, бля, это вот в вот. этом все, там, наверное только так это и можно сделать, у них же есть результаты этих людей по телевизору которые похудели, uh -huh. и там предлагалась одна и та же, причем у этой передачи до хрена сезонов, и в каждом сезоне, в каждой передаче предлагался один и тот же рацион, причем в таком же самом количестве, ну, то есть я как сейчас помню 75 граммов куриной грудки, 75 граммов гречки и, 70, и 120 граммов э, свежих огурцов, и вот так я худела, вот, вот эти первые с 96 а, до, нет, первые, наверное, 6 килограмм вот я сбросила на вот такой вот диете адовой. То есть меня уже тошни, это пять раз в день причем надо было есть. И, и у <сёк> них, кстати, в этой передаче говорилось, ты не хочешь есть, а надо, потому что ты должен приучать свой организм к вот этому жесткому режиму, он привыкнет, и все у тебя будет замечательно. И, короче говоря, меня уже тошнило от этой куриной грудки, гречку я вообще терпеть не могу, и, солю, и огурцы свежие я не люблю, то есть вот из всех этих компонентов я максимум могла есть грудку. И, конечно, у меня были просто адовые срывы, я сорвалась, я потом обжирала весь холодильник просто за ночь до такой степени, что у меня просто раздувало живот, у меня все болело, я шла к белому другу. И так у меня начались вот эти вот дела. После этого это вызвало еще больше сбой в организме. У меня, ой, короче, кошмар, что было <составить> со здоровьем. И что самое удивительное, даже после того, когда я проходила матрицу, в какой-то период прохождения матрицы, не помню, где-то посерединке, у меня, я помню, в дневнике записала, может быть, мне вернуться на диету, это проще. <составить> вы понимаете, то есть насколько вот эти все самоистязания они проще, чем самокомпания в, вот в этом эмоциональном кошмаре который в голове происходит, конечно проще, и я понимаю людей, которые скажут диета, диета это, это выход в данном случае, но нет нет, нет, еще раз нет какая свобода, правда, когда да. ты понимаешь все причины смотришь на это все со стороны, улыбаешься и думаешь, боже мой, и ты свободен да. от этого. Нужно да. а, сказать, что у тебя было расстройство пищевого да. поведения в тот момент, когда ты худела? Да. И, кстати, был вопрос, делала ли я какие-то анализы. Да, делала. Я была у эндокринолога, сделала все необходимые анализы, проверила гормоны. Я была убеждена, что моя причина не в том, что я ем по пол ведра каждый вечер, а в том, что у меня гормончики какие-то сбились. И более того, у меня был хронический ренит, я постоянно прыскала себе в нос каплями. И я когда пришла к Лору, она говорит: блин, у тебя со слизистой там вообще там сахара, надо что-то делать, что-то делать. Я впрыскала. Она говорит, может быть, оно гормональное, высушивает так сильно. Вот от чего я поправлялась, точно, от капельного мозга. я на полном серьезе была убеждена, что это вот капли такие сволочи. Но сделала я все анализы, эндокринолог на меня посмотрела, сказала, а вы записываете, сколько вы едите? И это было задолго до, ну не как задолго, месяц два до прохождения матрицы. Так ага. что, да, и анализы я делала, и все было в норме физиологически, то есть это все была исключительно психологическая проблема. И да, это было самое настоящее расстройство пищевого поведения. Можно ли самой это проработать? Вот еще раз тебе задаю вопрос. Ну, если бы, может, я прочитала теорию, да, Нет. и села сама писать дневник, навряд ли бы что-то сработало, потому что. Основной все-таки толчок был благодаря куратору, благодаря Оксане, потому что ты не можешь иногда сам адекватно свои мысли оценить, да, то есть должен какой-то быть взгляд со стороны не просто человека, а специалиста в этой области, который тебе скажет, Лен, посмотри вот, пожалуйста, вот сюда и вот сюда, что у тебя здесь? Ты не замечаешь, глаз замыливается, ты же, ты же думал об этом, блин, 10 лет ты постоянно каждый день думал одну и ту же мысль, ты не можешь взять и резко прозреть, тебе нужен какой-то извне толчок для этого. Это может быть человека, может быть книга какая-то, я не знаю, но это все равно человек, это все равно другое мнение какое-то. Так что, да. нет, на матрице нет. Именно, именно благодаря куратору, так бы я просто после первой недели бы сразу бы хоп, как похудела бы. Да, вот я хотела тебя еще спросить. У очень многих людей складывается мнение о том, что они понимают после первой бесплатной недели принцип матрицы: да. «Мешь, "Что хочешь тогда, когда хочешь, и столько сколько". Смешно, да? Я все поняла, но у меня не получается там тоже был вопрос. Я поняла принцип вашей матрицы, я почему-то не могу на первой бесплатной неделе. А скажи, пожалуйста, как ты считаешь, наша программа полноценна в трех месяцах или можно начать с одного месяца? Или вот, вот как, как бы ты дала рекомендацию, как его проходить? Больше, больше, чем три месяца! Она должна быть дольше! Кстати, что меня удивило больше всего... Опять-таки, может быть, в силу того, что я давно живу в Европе, и расценки здесь прям резко отличаются на такие вещи. Я даже написала это в отзыве в своем первом. Когда я увидела цену на матрицу, я офигела, потому что ну, обещали как бы, целый каждый день общение с куратором. В выходной у нас было воскресенье. Это действительно было так. У нас было выходное только по воскресеньям. Шесть дней в неделю тебе пишет психолог. Он разбирает всю вот эту твою лабуду. И ты за это как бы отдаешь, ну, вообще ничего okay. не отдаешь. Да. И я такая: это надо брать. Поэтому нет, я только бы дольше. Вот мне очень понравился этот момент, что после окончания матрицы ты можешь продолжить еще общение с куратором. Я писала Оксане, и она мне, кстати, порекомендовала подожди, давай ты сначала сама попробуй, вот если у тебя самой не начнет получаться, мы вернемся и все это будем делать. И вот у меня начало получаться. Да, потому что тут же очень важно вас отпустить в свободное плавание, да. понимаешь? Потому что держать за руку куратора или меня, это любой дурак сможет так худеть. Я, Я даже всегда... Я всегда говорю о том, что не ждите удобного момента, уйти в отпуск или после праздников. У нас даже было такое в Одессе, что мы самые такие абсолютно нормальные группы собирали 28 декабря, перед самым Новым годом. И ничего люди проходили, потому что я говорю, что научитесь жить. Матрица учит жить по-другому. Научитесь жить в тех условиях, в каких вы живете всегда. Потому что в благоприятных условиях любой дурак похудеет. Ну, любой, не любой, но действительно, самое важное остаться на этом режиме, в этом образе жизни, понять все до конца. А что ты помнишь? Я что хотела что я сказать, такое? что в, конце, в самом конце, по-моему, это одно из последних заданий «Матрицы» было, что нужно было уже писать дневник не куратору о а самому себе. Да. И, и все, я помню, как я расстроилась, я поняла, что вот этот, вот этот весь сериал, он действительно находится в каком-то реалити-шоу, как будто все эти три месяца, в таком куполе, комфортном. Где у тебя есть та мамочка, которая тебе говорит, что тебе делать? И тут, блин, реально, мне нужно будет писать самой. Я, кстати, тогда поняла, что я должна обязательно писать на публику, потому что я не могу уже больше молчать. Это было очень грустно было, действительно. Такой был немножко страх. Ну, прошел. Ну, всегда же есть возможность действительно вернуться. И это все решаем поговорить о доверии тому человеку, к кому ты пишешь, и о готовности слышать его. Вот когда ты говорила о том, что увидеть этот взгляд со стороны и, и прислушаться к этому, к этим другим словам, как ты считаешь, готовы ли люди к таким вещам? Если не готовы, то как с этим, какой ты могла бы дать ему совет? Этим людям. Ну вот, mm. допустим, говоришь им, смотри, ты ешь на пол ведра больше, чем тебе необходимо, увидеть это. И человек говорит: я не могу, я не хочу, я не вижу, ты все врешь. Вот какой ты можешь дать практический совет, как, как человек, который там был по ту сторону экрана? Блин, я, я даже поставлена в ступор, потому что я, честно говоря, даже не ожидала, что такие, а такие бывают люди, которые на матрице, да? Я потому что пришла на матрицу с огромным желанием. Я была готова на все. Только я была, я так хотела отчаянно похудеть, что если бы мне сказали обмазаться говном, я бы могла сказать про мой. Моя любимая даже не возникало вообще ни разу сомнений в действиях ни твоих, ни Оксаны, поэтому я абсолютно полностью доверяла, Мне я вообще ни секунды. Но, наверное, для тех людей, которые находятся вот в таком сильном сопротивлении, это же все-таки сопротивление психологическое. Я, я думаю, очень... что здесь больше нужно работать именно с мотивацией. Почему такая защитная реакция идет сразу, резкая? То есть вообще, в принципе, если вы на что-то резко, агрессивно реагируете, у вас процентов там проблема, ребята, там и нельзя на нее закрывать глаза. Нужно обязательно туда посмотреть. Можно медленно, чуть-чуть, не надо прям резко сразу на себя выливать вот это все, чтобы захлебнуться этими помоями. По чуть-чуть, одну, одну помойку, потом вторую помойку. Но если вы сами видите, адекватно реагируйте, пожалуйста, на комментарии куратора, если он вам говорит. Это так, что и, и вы реаг... То есть, если бы это не было правдой, вы не реагировали бы так резко. Вот что я хочу донести, да? Мы всегда срываемся реагируем агрессивно исключительно на правду. Она может и не являться правдой в общем смысле, но правдой для нас является в данный момент. То есть если мне сейчас скажут, например, «Э, ты китаянка, ну... Это же не так, то есть я как, никак я не отреагирую. Но если мне скажут, например, что, э, не знаю, я просто такая хорошая, не знаю. Что... Короче говоря, если заденут какую-то больную точку во мне, я обязательно сразу среагирую. Это каждый день происходит, да? А, мне, кстати, вот, что у меня. Ты споришь, ты постоянно споришь. Я не спорю! Это моя больная точка, обязательно туда нужно проковыряться. Почему? Ковыряйтесь, вот мой совет. Если вы видите, что вы агрессивно реагируете, у вас там проблема, ищите ее, пишите, выписывайте, делайте упражнения. И еще другая бывает реакция, это когда ну ладно, ну и фиг с ним, ну и не буду писать, ничего не буду делать, то есть замереть, да, или там закрыть глаза на эту проблему, это тоже не выход. Да. Я хочу посмотреть, у меня почему-то остановились комментарии, я хочу посмотреть, писали ли, задавали ли тебе какой-то интересный вопрос здесь. Потому что... Вот, кстати, моя подписчица пишет, Лена, подскажи, аккуратор нужен каждый день или, возможно, общение раз в неделю? Ребят, mm -hmm. а, а как вы хотите, результат раз в неделю или каждый день? Ну, вот такой как бы ответ. Чем хотите быстрее результат, тем больше нужно общение, конечно. Блин, да вообще лучше 24 часа в сутки с быть. Какое-то время. Так, сейчас я. Так, сейчас, сейчас. Ну, как бы что-то я не вижу, в вижу. Ага. Вот разговор с Жиром у меня не получается, я не знаю, что ему сказать. Я знаю, что ему сказать. Во-первых, нужно стать рано утром. Или, То, перед я делать. Делать. Я Или это подчеркиваю Вы можете про это подробнее почитать в интернете, но это все не, не на пустом слове сделанные упражнения. Дело в том, что во время засыпания и просыпания в нас еще работает определенный биохимический состав, который вызывает немножко такое полуобморочное трансовое состояние, когда коридорчик между вашим подсознательным чуть шире открыт, и в этот момент вы можете сболтнуть лишнего. Скажем так, эта биохимия воздействует ну как будто бы как алкоголь на вас, вы же чуть более открытым становитесь при алкогольном опьянении, правильно? Вот то же самое. И э, вы в таком случае меньше вероятность того, что вы заблокируете честность в себе. И, и когда вы более открыты с утра или перед сном, вообще лучше с утра, мне с утра, я более пьяная с утра, чем, э, чем перед сном. Просто выписывайте вообще, не глядя ни на грамматику, не возвращайтесь, ни пунктуацию не меняйте, не, не, не, не исправляйте буквы, просто пишите вот все, что в голову приходит. И когда вы это начнете делать, дальше случится чудо обязательно. Только нужно это делать какое-то время, ну, несколько минут. То есть ни одно предложение написали, и сидим, дальше спим. Просто ничего не пишется, водите рукой. Вот водите рукой просто по бумаге до тех пор, пока не начнут писаться слова. А жиру, как что, с чего начать? Вы его любите, этот жир, или ненавидите? Вот и напишите с этой фразы Жир, я тебя люблю или Жир я тебя ненавижу. А если ненавидишь его или любишь, почему? И Вперед! Супер! Спасибо, Лен. Елки, у меня еще родился какой-то вопрос. Я знаете, еще что хочу? Я еще хочу поблагодарить Лену Глиновскую, через которую ты ко мне пришла. И там тоже были комментарии по поводу того. Я думаю, что Лена просто не хотела хотела соблю... соблюсти тактичность по отношению ко да. мне. Мы с очень близки, и поэтому как бы все нормально, да. И я не говорю, и она бы мне говорит, поэтому все хорошо в этом смысле. Слушай, как то Относишься к тому, вот тоже еще были вопросы, и ко мне часто поступают вопросы: э, муж много ест, ребенок много ест, ребенку нужно похудеть, маме нужно похудеть. Э, я хочу записать ее на матрицу стройности, или можно ли они у вас пройдут? Ну, у меня обычно спрашивают это по отношению к детям. На что я отвечаю, если это ваше желание, да, то вы пойдите на матерцу стройности, даже если вам не нужно худеть. А, как ты считаешь, если в этом рациональное зерно, да. нужно будет? Да, абсолютно. <связывая> а, <связывая> абсолютно. Ну как нет? <связывая> ну, блин, бо... Потолстение, вообще вот именно в таком слове, потолстение, потому что это процесс, это болезнь ожирения это признанная болезнь но ожирение тоже результат а даже сам процесс потолстения это психологическое заболевание если вас настолько угнетает что кто-то из ваших близких не такой формы как вам хотелось бы или да то почему это происходит ребят что-то и с вами возможно нужно проработать поэтому обязательно почему вы так на это реагируете опять-таки я почему это Вот у турков есть такой вопрос. Сананет, тебе чё вот с этого? Вот что тебе с того, что твой близкий э, с так, такой формы? Почему тебя это так беспокоит? И понятное дело, что их записывать, но ну, это, конечно, какой-то вообще, то есть, ну, они хотят этого. Если они хотят, пусть они сами запишутся. Смотри, как я, ну, безусловно, это да. И я всегда отвечаю на это, что принципы «Матрицы стройности» помогут тогда, когда это станет вашим образом жизни всей вашей семьи. И тогда станет в разы легче всем, и тогда будет понятно, и вы тогда сможете помочь своему ребенку, если вы да? будете принимать эти принципы жизни по отношению к себе. Но ни в коем случае не нужно никого переделывать, но это все тоже. Вот тут вот вопрос есть, почему сначала надо идти на автора. Нет необходимости сначала идти на автора. Но если что-то пойдет не так, то автор только поможет, скажем так. Я, ну, вот просто и тот марафон, и другой это про личностный рост. Согласна ли ты, что матрица стройности это личностный рост? А Блин, да вообще не вес, ребята. Вот на самом деле эту фразу повторяли абсолютно все администраторы, кураторы этого курса. Они каждый раз ее повторяли. Я просто сейчас еще вижу комментарий Оли. И как раз про это вспомнила. Что она постоянно писала это в чатах. Что это не вес, девчонки, это не вес. И, кстати, когда она свои фотографии вот выставила в чате. Я такой, блин, это 100% сработает, блин, и для меня тоже, ну, потому что такой результат обалденный вообще. <coughs> так вот, это действительно не провес. Э, ты, да, туда приходишь именно с таким запросом, и когда я уже говорила людям, которым, как мне казалось, им было бы полезно пройти, это опять-таки вот не займись собой, да, э, которые вообще не находятся в лишней весовой категории, они прям стройны и прекрасны ну, мне казалось, что им это все подойдет, они, конечно, не пошли, но суть не в этом, суть в том, что матрица перестраивает полностью твой образ жизни, Сначала еда это, как, это пример, через который можно продемонстрировать, как еще ты можешь реагировать на свою жизнь, в качестве примера можно было взять что-то другое, не обязательно еду, просто это такая животрепещущая тема, ну и почему бы еще и не похудеть заодно, кстати, я перестала употреблять алкоголь, вообще, и, ну сколько уже, полтора года. Но я не потому, что я себя запрещала, и вообще не хочу, у меня отпала полностью абсолютно необходимость в первую очередь в этом. Поэтому это не, это не про еду, это про образ жизни, про образ мыслей, поэтому она подойдет всем в любом весе, даже если вы считаете, что у вас с весом все хорошо, это класс, супер, замечательно, но вы узнаете там много другого. Простите себя. Нашла ли ты любовь к себе? Да, и еще продолжаю искать. Это не процесс, когда ты все раз, все закончишь, все я нашла и до свидания. Это будет продолжаться всю жизнь мою. Просто раньше я относилась к этому как к какому-то законченному результату, так же как и к похудению тоже. Мне нужен этот результат и точка. Если его не будет, все, будет смерть, коллапс. А сейчас я понимаю, что все это, это все жизнь, весь этот процесс Главное — процесс. Супер. Лена, час пролетел, даже чуть-чуть больше, просто на одном дыхании. Я благодарю тебя за такое откровенное интервью и интересное, за то, что ты поделилась своим опытом, своими переживаниями. Спасибо тебе огромное. Я очень была рада поучаствовать. Для меня это был просто такой а -а -а, сюрприз, когда я сообщение получила <ranty> от Юлии. Я а? хотела, да, я хотела, чтобы мои читатели, мои слушатели увидели настоящего живого человека, который прошел такой а, непростой путь. Ты похудела на 30 килограмм. Это ну, я считаю, что это героизм, потому что похудеть там, на 1, 3, 5, 10 даже килограмм — это такое. А 30 — это уже, конечно, путь. Спасибо тебе большое! Я, я желаю, желаю рада, тебе всего наилучшего! — Спасибо, да. Спасибо И, большое! Да, — До скорости! Пройдем. Пока! Пока, -пока.